И всем привет, друзья, с вами Ложка и бы, ой, с вами Бэн и Волк. Ну, я сегодня снимаю обзор, это бы как видел Ло -ло Ложка, да-да, вы не ошиблись. это Ложка. Ложки основная функция, сейчас возьму, так, Ложки основная дом в капюшоне. Ой, э, это нам надо горло проломать. Немного. И вот сюда. И вот так. И вот так. Вы видите, у нас здесь домик. Ладно, сейчас все закроем. И вот так. Ладно, следующий игрок это у нас Бендер. Да, Бендер. Ну, у него функция. Сейчас глина. Вот, у него функция. У него здесь хранилище. Хап, хап, проломан. И а, Вот, я сюда не могу влезть, потому что он ломает третий. Наконец-то я сюда влез. Так, закрываем. И все делаем здесь может залить рукава. Дети. Ладно, Лантер, вылазим, нафиг. Три блока ломаем. Итак, третья фигура это у нас День Святого Валентина. Такой. Но День Святого Валентина и. И следующий игрок это он, у нас Юзя Да-да, Юзя У него нет функций Кроме красоты Ладно, с вами был Бен и Вол. Всем пока